Stepium – это новый, уникальный и высокотехнологичный американский проект, который позволяет вам зарабатывать криптовалюту эфирию. В проекте всего лишь три месяца, он находится в начальной стадии развития, но уже стремительно набирает обороты по всему миру. Все мы знаем, что капитализация и популярность криптовалют за последнее время бьет все рекорды. И сейчас уже, наверное, не осталось людей, которые не слышали про их стремительный рост. Все хотят на этом заработать. Самыми популярными криптовалютами являются биткоин и эфирию. Криптовалюта Ethereum вторая по популярности и капитализации. Эфириум ценен как технология. Технология смарт-контрактов – это компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов технологии блокчейн. Умные контракты, основанные на криптографии, способны обеспечивать лучшую безопасность, чем традиционные контракты и снизить прочие издержки, связанные с заключением договоров и возможными судебными издержками. Таким образом, эфириум более применим в реальной экономике и получит широкое развитие, и, соответственно, многократно рост его стоимости. Экономический смысл обратить внимание на эфириум достаточно велик. За последний год рост курса данной криптовалюты уже составил более тысяч процентов. Таким образом, если бы в декабре прошлого года вы купили эфириум на 1000 долларов, на данный момент вы бы имели на своем счету более 90 тысяч долларов. При этом вам ничего не пришлось бы делать, просто поверить и ждать. Проект Stepium предлагает вам сейчас не просто сидеть и ждать, а активно действовать и получать прибыль не только на росте курса, но также зарабатывать и саму криптовалюту эфириум. Участвуя в проекте Stepium, вы можете получить, к примеру, из 4,5 эфириумов 39 тысяч эфириумов и плюс к этому заработать еще на росте его курса. Расскажем кратко о проекте Stepium. Выделим уникальные моменты проекта, которые выгодно отличают его от всех остальных. Первое. Проект не работает с фиатными деньгами. Фиатные деньги – это все бумажные государственные деньги. Доллар, рубль, евро и так далее. Валютой проекта является эфириум. Второе. Проект полностью децентрализован. Нет единого общего счета. Не существует единой кассы, которую всегда можно закрыть или украсть все деньги. Здесь у каждого участника свой личный, защищенный по всем правилам, эфириум кошелек. Все эфириумы, поступающие в проект, автоматически распределяются по персональным кошелькам участников. Таким образом, закрыть проект элементарно невозможно. Доступ к своему кошельку имеется только вы. Вы можете свободно распоряжаться его содержимым. В любой момент вывести заработанные эфириумы на любую криптовалютную биржу, холодный кошелек или продать. Третье. Отсутствие гарантированных фиксированных процентов. Вы не получаете дивиденды на эфириумы, которые находятся у вас в кошельке. Нет никаких процентов. Поэтому вам нет никакого смысла держать все в проекте. В проекте не накапливается доход у первых участников, для выплаты которого используются деньги новых участников. Исключена полностью схема Понца. Вся информация по проекту полностью открыта, и он абсолютно легален в любой стране мира. В проекте Stepium вы можете зарабатывать как активно, так и пассивно. Активный способ предполагает вашу максимальную заинтересованность и активность. Не нужно никому ничего продавать. Нет. Тема криптовалют у всех сейчас на устах, и многие понимают, что необходимо начать уже сейчас, чтобы не упустить момент. Поэтому ваши яркие рекомендации не должны оставить никого равнодушными. И порекомендовав проект всего лишь трем друзьям, вы не только полностью возвращаете ваше вложение, но уже зарабатываете ваше первое эфириумы. При этом вы моментально их можете выводить из проекта, обменяв на любую валюту или дальше зарабатывать на росте курса криптовалют. Пассивный способ заработка. Вы просто занимаете свое место в проекте. Мы подробно расскажем, как правильно все сделать, чтобы получать стабильный приток криптовалюты и зарабатывать на росте ее курса. Смеем предполагать, что когда вы увидите реальный эффект, вы непременно станете об этом рассказывать всем друзьям и знакомым, и таким образом за счет своей активности заработаете еще больше. У вас есть три инструмента или способа заработать эфириум в проекте. Линейный маркетинг – это активный способ. Бинарный маркетинг – вы также имеете пассивный доход. И облачный майнинг – только пассивный доход. Маркетинг проекта состоит из шести уровней. На каждом уровне есть линейные и бинарные способы получения дохода. Они связаны, но идут параллельно друг к другу. Когда вы заходите в проект, вы покупаете себе место на любом уровне. Но, например, покупая место на третьем уровне, вы автоматически получаете первый и второй уровень. На этом слайде вы видите стоимость входа на каждый уровень. Так, например, один аккаунт на третьем уровне будет вам стоить 1.51 эфириума. Мы рекомендуем заходить сразу именно на третий уровень, потому что на первом и втором уровнях возможности заработка намного меньше. Рассмотрим подробно линейный маркетинг. Он предполагает вашу полную заинтересованность и зависит только от вашей активности, ваших приглашений и приглашений ваших участников. Пассивный доход здесь не предусмотрен. Каким образом это происходит? Вы купили себе место в проекте, начинаете приглашать людей. Чтобы упростить, мы математически рассчитали схему на основе всего лишь трех приглашений. То есть ваша задача пригласить в проект всего лишь трех человек и задача каждого участника – также пригласить по 3 человека. Когда вы пригласили своих первых участников, у вас открывается первый линейный уровень. Каждый из этих приглашенных людей платит вам по 0.01 эфириум. Вход на первый линейный уровень также стоит 0.01 эфириум. Таким образом, каждый из приглашенных возвращает ваши инвестиции в полном объеме, и оно свободно к выводу в тот же момент. Далее. Если каждый из ваших первых трех участников пригласит в проект также трех человек, у вас открывается второй уровень, на котором каждый из участников платит вам уже по 0.05 эфириумов. Далее, по этой схеме, приглашая по 3 новых человека, на третьем уровне каждый из участников платит вам по 0.25 эфириумов, на четвертом уровне по 0.5, на пятом уровне плата составляет уже 10 эфириумов, на шестом 50 эфириумов. В конце этой цепочки, когда каждый пригласил по 3 человека, у вас собирается более тысячи участников. Общая сумма, которую вы получите, составляет около 39 тысяч эфириумов. На сегодняшний день по текущему курсу 707 долларов за один эфириум, это составляет более 27 миллионов долларов. А теперь представьте, что через год эфириум будет стоить 2000 долларов. И это мы рассмотрели только схему из трех приглашенных человек. А самое главное, плюс линейного маркетинга, количество приглашенных участников на каждом линейном уровне не ограничено. 3, 10, 100 человек, 1000 человек. Соответственно, ваш доход только увеличивается, и он не имеет границ. Ваш доход растет на постоянной основе, пока вы активно приглашаете. Бинарный маркетинг. Вы можете зарабатывать в бинаре как активно, так и пассивно. Что представляет из себя бинар? На первом ряду находитесь вы. Под вами стоят два человека. Под каждым из них еще по два человека, и под последними двумя еще по два участника. Таким образом, на последнем ряду бинара находится 8 человек. Так выглядит ваш бинар. Как уже было сказано, в проекте 6 бинарных уровней. На каждом уровне свой отдельный бинар, не зависящий от остальных. Мы имеем два вида бинара. Бинар первого и третьего уровней выглядит так. Нижний ряд бинара состоит из 8 человек. Бинары же 2, 4, 5 и шестого уровней несколько отличаются. Добавляется еще один ряд. И теперь уже последний состоит не из 8, а из 16. Итак, первый бинар. В бинаре вы получаете доход, когда у вас заполняется нижний ряд бинара. Компенсационный план первого бинара выглядит, как показано на этом слайде. Заполнив первый бинар, вы заработаете 0.4 эфириума. Компенсационный план второго бинара. Заполнив второй бинар, ваш доход составит 2.4 эфириума. Рассмотрим подробно третий бинар. Итак, место в третьем бинаре обошлось вам в один эфириум. Вы начинаете приглашать людей. У вас развивается ваша собственная линейка или юни по схеме линейного маркетинга. Плюс, каждый человек под вами заходит еще и в ваш бинар. Все места в вашем бинаре заполняются последовательно. Сверху вниз, слева направо. Ваш бинар заполняется не только вами, но и всеми участниками, которых вы пригласили, когда они тоже начинают приглашать. Как только заполнение доходит до нижнего ряда, вы получ... начинаете получать по одному эфириуму с каждого участника этого ряда. Таким образом, после его заполнения вы получаете 8 эфириумов. Система автоматически резервирует у вас 3 эфириума для перехода на четвертый бинар. Бинар на четвертом уровне стоит 3 эфириума, все приглашенные вами участники на первом, втором и третьем уровне автоматически переходят в ваш новый бинар следующего уровня. Как только у вас начинает заполняться нижний ряд бинара, Доход с каждого участника нижнего ряда составляет уже 3 эфириума. Таким образом, заполнив весь нижний уровень на четвертом бинаре, вы получаете 48 эфириумов. По такой же схеме работает пятый бинар. Только с каждого участника в нижнем ряду ваш доход составляет уже 15 эфириумов. И заполнив пятый бинар вы получаете 240 эфириумов. В шестом бинаре с каждого участника в нижнем ряду вы получаете по 75 эфириумов. В итоге, заполнив все 6 бинаров, вы получите 1250 эфириумов. Но есть один способ, как можно увеличить доход в 3 раза, прикладывая те же самые усилия. Эта система называется «золотой треугольник». Вы открываете не один, а три аккаунта в своем бинаре. Ваш верхний аккаунт и два аккаунта на ряд ниже. Вы начинаете приглашать новых участников как раз на эти нижние аккаунты. И получается, что у вас есть основной верхний бинар, и начинают формироваться два самостоятельных бинара – левый и правый. Они строят свои собственные бинара внутри вашего, создавая нижние уровни, которые приносят вам дополнительный доход. Таким образом, если вы открываете один аккаунт, вы зарабатываете 1250 эфириум, а имея золотой треугольник – уже 3750. Пассивный доход в бинаре происходит за счет системы переливов. Когда бинар верхнего участника заполнен, все его новые участники становятся вниз, тем самым помогая заполнять бинары нерастоящих участников. Это пример заработка одного из аккаунтов за полтора месяца. Купив себе место в проекте за 4,5 эфириума 23 октября 2017 года, он уже заработал и вывел более 100 эфириумов, что составляет по текущему курсу более 70 тысяч долларов. И смотрите, на его кошельке не хранятся заработанные эфириумы, вы не получаете никаких процентов, поэтому вам нет смысла их там хранить. Выводите моментально 24 на 7 свои заработанные эфириумы без ограничений на любой эфириум-кошелек. Как зарегистрироваться в проекте и начать зарабатывать на криптовалюте прямо сейчас? Шаг первый. Возьмите реферальную ссылку у человека, который вас пригласил. Регистрация в проекте возможна только по реферальной ссылке. Шаг второй. Перейдите по этой ссылке и зарегистрируйте свой первый аккаунт. Заполните регистрационную форму, убедившись, что поле с реферальной ссылкой не пустое. Все готово. Поздравляем вас с первым шагом к успеху. Рассказывайте вашим друзьям и знакомым преимуществам криптовалют, о их быстром росте и будущем. Подскажите, как очень легко на этом заработать, принимая участие в нашем проекте. Удачи!